Сегодня я начинаю серию видео про кухонные вытяжки. Именно при покупке, а также при подключении этой бытовой техники совершается больше всего ошибок. К счастью, это не приводит к каким-то катастрофическим последствиям, но все же из-за этого вам не захочется лишний раз пользоваться вытяжкой, и она будет висеть на кухне как бесполезный аксессуар. Как же не запутаться во всем этом многообразии и сделать правильный выбор. Здравствуйте, друзья! Нужна ли кухонная вытяжка вообще, либо это дань современной моде? Задача вытяжки – удалять либо отфильтровывать загрязненный воздух с частичками жира и масла из зоны приготовления пищи, также удалять неприятные запахи. Запомните эту фразу, она очень важная. Работа устройства создает более благоприятный микроклимат в помещении и облегчает процесс уборки. Дело в том, что пыль на кухне липкая и жирная, удалять ее достаточно сложно. Вытяжка, хоть и не на 100%, удаляет частички жира и масла и, соответственно, облегчает процесс уборки. В каких случаях можно обойтись без вытяжки вообще, либо отложить ее покупку? Во-первых, если вы не готовите на кухне в принципе, а питаетесь на работе, либо в ресторане, а на кухне по утрам пьете кофе. Во-вторых, если вы все же готовите, но исключительно вареную пищу, например, часто пользуетесь мультиваркой, и в-третьих, если ваш бюджет ну, совсем прям вот ограничен в данный момент, в этом случае можно покупку отложить, это все-таки не предмет первой необходимости. Правда, встраиваемые вытяжки лучше все же покупать вместе с кухней, из-за сложности их монтажа. А какие вообще бывают модели вытяжек? Именно с подбора модели начинается процесс выбора. Вытяжки козырькового типа. Их еще называют навесными, подвесными или вытяжки под полку. Такие были еще при СССР. Кадры с фильма «Москва слезам не верит» 1978 года. Такие модели неудобны и шумные. Их плюсом является большая площадь захвата воздуха и низкая цена. Встраиваемые вытяжки. Подразделяются на полно встраиваемые или врезные и вытяжки с выдвижным блоком, слайдером. Они компактные и являются отличным решением для маленькой кухни. Устанавливается специально спроектированный шкаф. Самая большая категория – это настенные вытяжки. Подразделяются на классические вытяжки с деревянным багетом. Под каждую модель классической кухни есть одна или несколько моделей. Купольные вытяжки. Плоские Т-образные вытяжки полностью с металлическим корпусом или со стеклянным зонтом. Наклонные в стиле хай-тек. И вот здесь, внимание, большинство вытяжек устанавливаются на определенной высоте. 650 мм от электрической и 750 мм от комфорки газовой поверхности. Это расстояние можно как немного увеличить для удобства пользования, так немного уменьшить. Если варочно индукционная и там нет сильного нагрева. А вот наклонные вытяжки, из-за особенностей их формы, имеют слабый захват воздуха. И некоторые модели вытяжек рекомендуется вешать на высоту 350-400 мм. И даже есть экземпляры с высотой установки 250-350 мм отварочной. Согласитесь, вот так не очень красиво смотрится. И именно под такие модели стоит подбирать такой дизайн кухни, где нет жесткой привязки к высоте верхних шкафов. Поэтому, если вам нравятся именно наклонные вытяжки, перед ее покупкой внимательно посмотрите, на рекомендованную высоту установки. В противном случае вы получите на кухне большой, дорогой, красивый светильник. Угловые вытяжки применяют при установке варочной в угловой тумбе. Они занимают очень много места и к такому варианту лучше прибегать на больших просторных кухнях. Островные вытяжки применяют при расположении варочной на отдельном острове или полуострове, крепятся они к потолку. И перед ее монтажом необходимо провести воздуховод в зону установки и установить жесткую закладную под навесным или натяжным потолком для ее крепления. Следующая категория вытяжек встраиваемую столешницу. Это уже более дорогой сегмент, и здесь нет бюджетных моделей. Такие модели не устанавливаются в стандартной кухонной модули, и к высокой цене вытяжки добавляется стоимость нестандартной мебели. Бывают вытяжки, встроенные в стену, под которые также требуется специальная подготовка на стадии капремонта. Встраиваются вытяжки непосредственно в варочную панель и представляют собой неразделимый симбиоз вытяжки и варочной. Существуют еще и вот такие экзотические невидимые вытяжки от немецкой компании Гутман. Это даже и не вытяжка, а фильтровентиляционная установка. Работают они как в режиме фильтрации, возвращая очищенный воздух обратно в помещение, так и в режиме отвода загрязненного воздуха. Из-за большой мощности их нельзя подключать к общедомовой системе вентиляции. В отдельную категорию можно выделить дизайнерские вытяжки. Никаких выдающихся особенностей у них нет, кроме неповторимого внешнего вида. По сути, любая вытяжка – это корпус с вентиляционным агрегатом, блоком управления и подсветкой. В качестве подсветки используются лампы накаливания, галогеновые лампы, энергосберегающие лампы, либо светодиодные светильники Управление бывает простым кнопочным, слайдерным, либо сенсорным На этих двух пунктах зацикливаться не стоит, сложно подобрать например классическую вытяжку сенсорным управлением и светодиодным освещением, но с другой стороны никто не запрещает поменять обычную лампу накаливания на светодиодную Есть модели, оснащенные пультом управления это вроде излишество, но для людей с ограниченными возможностями это жизненная необходимость. Ширина вытяжки должна соответствовать ширине варочной, либо быть больше ее ширины. Располагать вытяжку в случае ее подключения к общедомовой системе вентиляции нужно как можно ближе к вентиляционной шахте. Но из-за неудобства планировки наших квартир этим пунктом вынужденно пренебрегают. Большинство вытяжек имеет два режима работы. Режим рециркуляции – это когда воздух пропускается через специальные угольные фильтры. И режим отвода когда вытяжка подключается к общедомовой системе вентиляции, либо выводится на улицу. Как и чем подключаются вытяжки, я расскажу в отдельном ролике. Угольные фильтры бывают разными. Для каждого типа вытяжки свой тип фильтра. Они требуют периодической замены. Срок службы от нескольких дней до нескольких недель. Все зависит от типа фильтра, а также от интенсивности его использования. В противном случае угольный фильтр сам становится источником неприятного запаха. Есть модели вытяжек, которые работают только на фильтрах из-за особенностей их конструкции. А есть, которые только в режиме отвода, то есть на них не предусмотрена установка угольного фильтра. Есть, правда, универсальные угольные фильтры, представляющие собой, по сути, тряпочку, пропитанную угольной пылью. Но чем его покупать, лучше сделать так. Для встраиваемых вытяжек можно приобрести модуль рециркуляции. От компании Siemens. Он подходит практически для всех моделей, встраиваемых и врезных вытяжек. При подключении вытяжки к системе вентиляции угольный фильтр не нужен. Он только ухудшит работу устройства. Вообще, к угольным фильтрам стоит прибегать только в тех случаях, когда нет возможности использовать вытяжку в режиме отвода. Для задержки частичек жира абсолютно все вытяжки оборудованы жироулавливающим фильтром. Он делается либо из алюминиевой сетки, либо из неоновой на недорогих моделях, либо из нержавеющей стали на более дорогих моделях. Жироулавливающий фильтр рассчитан на весь срок службы изделия. Его лишь нужно периодически промывать. Как это делать легко и просто, можете посмотреть вот в этом ролике. Эксплуатировать вытяжку с сильно загрязненным фильтром пожароопасно. Эксплуатировать ее вовсе без фильтра категорически запрещено, так как это приведет к быстрому выходу из строя вентиляционного агрегата. А закон ли вообще подключение Вытяжки к общедомовой системе вентиляции – да, законно. Нет ни одного нормативного акта, запрещающего это делать. Все запреты касаются заведения общественного питания, расположенных в жилом доме. На частные квартиры это не распространяется. Чтобы при подключении не возникло проблем, в том числе с вашими соседями, нужно грамотно подобрать производительность устройства. Как это сделать, я расскажу в одном из своих следующих видео. Точнее, в следующем видео. Чтобы не пропустить, так как оно будет самым важным, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. А с вами был я, сборщик мебели Герасимов Вячеслав. Всем пока!